Друзья, приветствую, меня зовут Вячеслав, на канале Крипто Теме. И пока биток у нас там решает, что ему делать, опять то ли вверх, то ли вниз, мы, наверное, попробуем с вами заработать быстро халявную крипту и подождать, пока это все дело начнет расти вверх, и, соответственно, будем снимать потом уже свою прибыль. Итак, для того, чтобы сейчас быстренько получить эти 12 долларов, которых я писал уже в канале Телеграма нужно сделать очень простые действия, которые не займут у вас более двух-трех минут. Для этого переходим по ссылке под видео, она вас ведет в Телеграм бот, нажимаете старт, получаете вот такое вот первое сообщение, после чего нажимаете Join chat вас перебрасывает в чат вот этой вот АСУО, вы присоединяетесь к нему, после этого получаете здесь же в этом боте вот такое вот сообщение о том, что вы должны добавить свою свой email адрес, после чего также появится возможность получить свою реферальную ссылку и за каждого реферала получать 5 оса. Нажимаете add email, вам выскакивают вот такие вот капчи, которые нужно ввести, вводите капчу и вам выскакивает то сообщение о том, что введите, пожалуйста, ваш действующий email адрес, вводите свой email адрес, появляется сообщение о том, что теперь вы можете получить свою реферальную ссылку. Здесь, где у нас есть некоторые варианты которую мы можем выбрать, реферал и линк, понятно, что мы нажимаем, получаем свою реферальную ссылку, статус получаем, э, то, какое количество э, нам будет начислено ОСА, в моем случае это 12 штук, которые якобы приравниваются к 12 долларов, хотя это еще достаточно сомнительная вещь, потому что она, естественно, не залистилась, еще идет только при ОСО, она закончится через некоторое время. Дальше нажимаем для того, чтобы, если у вас появится вот эта вот вещь, да, то есть вы все сделали правильно, подтвердили, e вступили в чат, на это в принципе все. Дальше можно размещать свою реферальную ссылку. Тут вроде как даже многоуровневая реферальная программа. но и если мы нажимаем conditions, получаем уведомление о том, что нас тут поздравляют и о том, что мы присоединились к usовому family, Очень хорошо, спасибо. Получаем то, что 12 оса это наш бонус, 5 оса за каждого реферала и 3 оса за каждого реферала ссылку, которую, ну то есть получается, уровневая программа. Да? И после этого мы должны перейти в OSA Dashboard. это вот такая вот вещь вот так вот она выглядит зарегистрироваться здесь и после окончания ICO будет возможность ввести вот здесь вот свой эфир адрес ERC20 кошелек, естественно это MyEtherWallet, MetaMask или месяц, вот здесь вот это все указано после чего все вот эти вот токены будут вам начислены в виде выплаты за Airtrop в принципе на этом все если вам видео было полезно, ставьте лайки. Если такой формат видео вам нравится, напишите об этом в комментариях. что Или поставьте плюсик просто, чтобы я знал о том, что получить какую то фидбэк от вас. Все, всем спасибо, друзья, пока.